делали какое действие да ребят вы сегодня делали мне какую работу да взрывались там пятиударной комбинации да качну 3 4 пауза четвертом ударе акцентик да делали вот сейчас вы делаете подвое на мешок становитесь подвое и делаете эту же работу но только немножко с мешком каким образом смотрите не торопясь, но нарабатывай. Раз, два, три, четыре, пять. Оп, отошел. С нога. Раз, два, три, четыре, пять. Отошел. Какой основной момент я здесь поймал? Я поймал вот здесь, раскачиваю, я подобрался к дистанции и начинаю. Вот здесь очень важный элемент, ребят. Я с правой руки начинаю атаку. Я не шагнул ногой, я вперед сделал движение рукой. И так как я пошел кулаком, так, у меня появился не шаг с ударом, у меня появился подшаг. Он еще на меня... И в сторону завалился. Что произошло? Еще раз. И на четвертом ударе. И у меня получилась все-таки эта остановка. На четвертом ударе. Раз, два, три, четыре. Вышел. Пауза была на кулаке. Он еще идет назад. Пять. И на пятом ударе я его поймал. Как бы даже вперед, но все равно длиннее получилось. Очень непросто. Очень непросто. С мешком тем более. Вот вы делали мне, да? Что? Качнул, то же самое, что сделал, назад качнул, провалил его. А он что? Он высокий, он длинный, да? Ну как его догонишь? Если вот так будут руки идти, ну здесь такая дырка открывается, правильно? Вот почему вы и начинаете руками первое движение. Оттянулся, упал на ногу. И ни пяткой, ни бедром, главное не это потягушка. И сразу пошло у вас, и здесь пошли ваши руки и в ноги получается, вы как бы сидите на ногах, вы разгоняете себя на этих шагах. Раз, четыре. А вот пятый удар, выталкиваетесь, и вы догоняете мешок. Попробуйте сейчас друг другу помочь. Качнуть. Еще раз, смотрите, где я ловлю мешок. О, доходчиво. Помогите другу, даже без времени, не по раунду. Просто по -по помогите. Встали по двое, один качну, второй оттянутся, оп, кулаками залезть. Поиграйте, давайте, попробуйте. Да. А пауза должна была быть где? После четвертого. Не после четвертого, а на четвертом. То есть пауза не в ногах. Смотри. Пауза не ногами. Смотри оттуда. Смотри. Пауза не нога. У меня пауза на кулаке была. У меня я не забираю. То есть у меня и все удары такие же. Смотри. Раз. Я не забираю руку. Бью следующий удар. Следующий удар. А на четвертом ударе у меня просто Хочется еще длиннее сделать. Я больше еще больше торможу руку. Толкаюсь ногой. Останавливаю руку. Вот смотри, длина удара это вот это плечо. Длина удара это не длина руки. А, Отпустите. Я отсюда делаю Молодец. Делаем. Переворот. Делаем, делаем. Руки.